Волнуетесь? Нет. Кто вас вдохновил открыть свое производство? Mm. Mm. Ну, родители, конечно. Как увольняешься? Ты вообще о ком не думаешь кроме себя? Друзья всегда были рядом. Тебе что, Рома денег не дает? Муж тоже очень поддержал. Ну и кто ты у нас теперь? Предпринимателька? Или предпринимательша, а? Мой первый партнер по бизнесу. Слушай, ну давай я один поеду на эту встречу. Но ну, второго шанса у нас не будет. Хорошо? А? Мой второй партнер. Они здесь все! Все разбегутся! Не-не-не-не. Все-таки предпринимателька. Кто на внуков Да какие внуки? Бизнес у нее. Ой, сердце мое. Аня, женщина должна заниматься семьей, мужчину своего поддерживать, вдохновлять его. Вы бы хотели сказать что-то этим людям? Да. Спасибо. Предприниматели ⁇ люди с твердым характером. В них не верят. И это их вдохновляет. Модуль ⁇ Банк ⁇ Открой счет достижениям.